в момент паузы я сделал окантовку на нет убрал почистил шею просто ножом от машинки ножом от машинки мы делаем окантовку либо берем на нет я сделал на нет и убрал лишний волос это все делается по всей как височные, так как песочные, так нижние, затылочные боковые зоны. Это я сделал грязную работу, говорят. Теперь я буду выводить на чистовой. Что я буду делать? Я буду делать. Я буду делать легкую филировку. Она сделает более чище стрижку. Многие мастера, которые думают, что спортивная стрижка не требуется, там только машинкой стрижешь, не требуется доводки до, скажем, идеального состояния стрижки, это можно обойтись без ножниц, без работы вручную, это неправда. Тем более у нас волос в, данном, в данной прическе очень тонкий. Вот у нас получается более плавно. Скажем, переход. Он сливается с верхней зоны и с нижней. Более плавно, зрительно нету никаких полосок, их не должно быть иначе это неправильность стрижена стрижка спортивные канатки не должны иметь никаких полосок Сейчас я буду Доводить До скажем Истинный перед То есть челку Челка у нас пострижена насадкой Она придала нам бахрому Можно оставлять бахрому Но я еще довожу Филировкой Потом просто я кончики Волос подравниваю И получается Хороший эффект она получается более плавная и сливается с общим фоном Все. Спасибо за внимание.